Только что мы поговорили о физической изоляции и потребности в ней. Теперь перейдем к методам виртуальной изоляции и компартментализации, о которых вам стоит задуматься и в перспективе использовать самим при необходимости. Первый метод связан с шифрованием. Вы можете использовать компартментализацию с шифрованием. Протоколы, которые вы используете, будут шифроваться. Вот несколько примеров того, как вы можете использовать компартментализацию. Виртуальную компартментализацию с шифрованием. Вы можете разделить данные по степени их значимости. Вы можете разделить свои активы по степени их значимости. Путем, например, создания одного зашифрованного тома для конфиденциальных данных, другого для секретных данных, и третьего, скажем, для совершенно секретных данных. И использование различных ключей шифрования для каждого из этих томов. Вы можете использовать устройство хранения данных типа сетевого хранилища NAS с раздельными томами, каждый из которых шифруется отдельным ключом. У меня стоит хранилище NAS с раздельными зашифрованными томами. Защищенные тома фактически никогда не монтируются и не дешифруются, потому что мне не нужен доступ к ним слишком часто. Тома для повседневной работы используются для менее защищенных, менее секретных данных. Это хороший способ виртуальной изоляции для уменьшения поверхности атаки на защищенные данные. Если, к примеру, я подхвачу какую-либо программу-вымогатель, эти диски не смонтированы, чтобы на них не распространялась атака. Ключ шифрования не содержится в памяти, потому что диски не смонтированы. формы виртуальной изоляции — с шифрованием. Вы можете использовать скрытые зашифрованные тома, чтобы затруднить обнаружение ваших данных. И во время использования средств защиты на транспортном уровне вы обнаружите, что использование раздельных сеансовых ключей для шифрования сообщений с применением, например, эллиптических кривых Диффи Хеллмана, для совершенной прямой секретности, является примером компартментализации. Раздельные сеансы используют раздельные ключи. Мы больше поговорим о шифровании в других областях, нашего курса. У нас есть раздел, посвященный шифрованию файлов и дисков, в котором данная тема раскрывается в деталях. Еще одно средство для виртуальной изоляции — это переносимые приложения. Подобные приложения под Windows можно скачать с сайтов portableapps.com или pendriveapps.com. На Portable Apps доступно более 300 переносимых приложений. Весьма впечатляет список того, что можно здесь скачать. Здесь есть Firefox, Thunderbird, Chrome, Skype. Они могут использоваться в Linux, Unix и BSD при помощи приложения Vine, в MacOS при помощи кроссовер, VineSkin, VineBotler и Play on Mac. И если вы не знакомы, переносимые приложения это независимые автономные приложения. Они самодостаточны и не требуют установки. Когда вы устанавливаете приложение типа браузера, файлы приложения хранятся в различных местах файловой системы, а также вносятся изменения в реестр Windows. В случае с переносимыми приложениями, все изменения происходят с одной папкой или файлом, что делает такое приложение портативным. Вы можете буквальным образом скопировать его, ставить куда-либо еще, и оно будет работать. Это не сработает в случае с устанавливаемыми приложениями. Вы не можете просто скопировать и вставить их, и чтобы они при этом сохранили свою работоспособность. У переносимых приложений есть несколько преимуществ для безопасности, приватности и анонимности. Но немногие люди используют их в своих целях. И давайте перечислим некоторые из них. Давайте представим, что мы используем Firefox в качестве веб-браузера. Данные, относящиеся к истории браузера, содержатся внутри переносимого приложения. Это облегчает сокрытие и уничтожение доказательств. Приложение может быть помещено на физический защищенного устройство типа зашифрованного usb флеш накопителя такого как этот. Так что это приложение может быть перемещено, может быть скрыто или даже уничтожено. Приложение может быть помещено в зашифрованный тон или даже в скрытый зашифрованный тон. Это значит, что пока он не будет расшифрован, данные приложения недоступны приложение может быть помещено в физически защищенное устройство наподобие этого и внутри этого устройства помещено в зашифрованный скрытый том что делает это приложение и содержащиеся в нем данные достаточно скрытыми и у вас может быть несколько копий приложения можете просто копировать его вставлять и у вас появляется отдельная копия программы и вы можете создавать отдельные версии этой программы отдельные домены безопасности отдельные профили отдельные псевдонимы и если мы вернемся к примеру с браузером у вас может быть множество профилей этого браузера с различными установленными расширениями безопасности. Переносимые приложения могут быть использованы на других машинах, позволяя вам пользоваться защищенным приложением типа браузера на другой машине. Достаточно прихватить с собой флешку и подключить ее к другой машине, и вы получаете защищенный и усиленный Firefox на другой машине при необходимости, или любое другое приложение, которое вам необходимо использовать. Правоадминистраторы не нужны для запуска подобных приложений, так что вы можете запускать их в системах, которыми не владеете. Они позволяют применять правдоподобное отрицание. И давайте я приведу пример. Если у вас есть стандартный установленный браузер, используемый для обычной, неприватной работы в сети, и также у вас имеется второй скрытый переносимый браузер в зашифрованном томе для приватной работы в сети, то ваш обычный браузер будет чист и доступен для прохождения компьютерно-технической экспертизы. Он будет содержать полную историю. Переносимый браузер останется в неизвестности, скрытым, предоставляя вам возможность правдоподобного отрицания, основанного на доказательствах полученных при обычного браузера. Вы можете хранить переносимые приложения в облаке, можете переместить их в облако сервисом синхронизации файлов, а затем запускать их удаленно через интернет на любой машине, на которой вы решили это сделать. Это означает, что ваше приложение не будет даже установлено на локальную машину или сохранено локально. Это также предоставляет вам физическую изоляцию, потенциально выводя ваше приложение из физической или географической сферы влияния злоумышленников. В общем, как видите, некоторые решения обеспечивают как виртуальную, так и физическую изоляцию и компартментализацию. Другой пример. Приложения как сервис. Например, сервисы, предоставляющие услуги зашифрованной почты. С их помощью все данные могут храниться у третьей стороны, что потенциально может помочь кому-либо хранить свои данные вне области влияния своих противников, так как это создает физическую и виртуальную изоляцию. С помощью удаленных сервисов вы можете даже просматривать веб-сайты, что предотвращает отработку эксплойтов на вашей машине. Для подобных сервисов пока что нет названия, поскольку они сравнительно не распространены, но они являются хорошими решениями для обеспечения безопасности. Лично я называю их облачными браузерами. Для примера, вот один из таких сервисов. Еще один пример. Облачный браузер Maxton. У Spikes есть кое-что под названием AirGap. Это решение из той же серии. И еще есть SpoonNet. На момент перевода материала это уже TurboNet с их браузер Sandbox. Спускаемся ниже, видим, что можно запустить различные версии браузеров. Это предоставляет вам виртуальную и географическую, физическую, изоляцию и компартментализацию. Это очень хорошо защитит вас от хакеров и вредоносных программ, поскольку они не смогут проникнуть на вашу машину путем создания виртуальной и физической изоляции. Но это не проблема для вашей приватности и анонимности, поскольку третьи стороны владеют браузерами, владеют инфраструктурой, то есть они знают, куда вы идете и что вы делаете. К сожалению, это хорошо для безопасности, хорошо против хакеров и малварии, но не очень хорошо для приватности и анонимности. Еще один метод изоляции — это использование удаленного доступа. Вы можете использовать службы терминалов, удаленные рабочие столы, Citrix, TeamViewer, SSH, VNC, Remote Desktop Manager, Zen Desktop, Citrix Receiver, Zen Server и так далее. С их помощью вы управляете удаленной машиной. Эта удаленная машина выполняет ваши задачи, и вы лишь получаете картинку того, что делает это устройство. Это изолирует вас от потенциальных угроз схожим образом, как это делают облачные браузеры, потому что вы лишь видите рабочий стол удаленной машины. Предоносные программы не могут проникнуть на вашу машину. В общем, это один из вариантов для вас. Вы можете настроить программное обеспечение для удаленного доступа на своем собственном сервере для изоляции. Вы можете делать это удаленно, если у вас есть свой виртуальный сервер. Лично я использую Xen сервер, находящийся в локальной сети. И одна из виртуальных машин выполняет роль браузера, что дает мне виртуальную изоляцию во время работы в интернете. Большая часть физических машин поставляется с одной операционной системой на борту, например Windows 10 или MacOS 10. Однако есть возможность установки нескольких систем на одну физическую машину, даже при наличии одного жесткого диска. И вы можете реализовать эту возможность в целях создания различных доменов безопасности. Одна OS 10 может быть предназначена для повседневного использования, а вторая может быть изолирована для обеспечения безопасности и приватности. Когда вы включаете свою машину, у вас будет появляться выбор операционной системы для загрузки. Вот пример меню, которое может появляться. А вот пример окна с выбором системы в Windows. И двойная загрузка — это практичное решение для реализации различных доменов безопасности. Однако ей не достает определенной гибкости. Это выражается в том, что вы не можете иметь доступ одновременно к нескольким операционным системам, как это можно делать при использовании виртуальных машин или некоторых других способов. Так что одним из практичных вариантов может быть Windows в качестве стандартной загрузки. Вы защищаете ее и используете ее в повседневной деятельности. И в качестве второй системы вы используете Linux-систему типа Debian. Тем самым, повышая уровень безопасности, вы изолируете ее и используете для более навороченной приватности. При использовании двойной загрузки вы получаете, вы получаете нужное разделение. Вы можете обеспечить баланс между приватностью и безопасностью. Но поскольку это разделение виртуальное, и зависит оно от того, как вы храните файлы в одной из операционных систем, и как храните файлы в другой, эти системы могут быть использованы для компроментации друг друга. При использовании двойной загрузки нет реальной изоляции в файловой системе. Системы могут иметь разные типы файловых систем, и это может затруднить получение доступа к определенным файлам. Но это фактически не является механизмом обеспечения безопасности. Так что есть потенциальная уязвимость при использовании подобных двух загрузочных сред. Она заключается в том, можете ли вы или нет получить файлы из первой операционной системы, доступ к которым должен работать только из-под второй системы. И если вы хотите настроить обмен файлами, то вы обнаружите, что вам нужно решение для этого. Этим решением может быть файловая система, к которой обе операционные системы могут иметь доступ, или некоторые варианты удаленного хранения, или внешний жесткий диск. То, как вы настроите двойную загрузку, очень сильно зависит от операционных систем, которые вы собираетесь использовать. И вам придется выяснить, как это делается, исходя из выбранных операционных систем и имеющейся машины. Доступ в BIOS по-разному осуществляется в разных машинах. Есть довольно хорошая статья, объясняющая различные варианты настройки двойной загрузки. Вот ссылка. Вы можете загуглить двойную загрузку и операционной системы, которые вы собираетесь использовать. Найдете много информации о том, как все это дело настраивается. В общем, это вариант, который может показаться вам интересным. Песочница – это еще одно средство обеспечения безопасности. Это отличный инструмент для изоляции в целях предотвращения. Обнаружение и смягчение последствий угроз, которые я рекомендую использовать там, где это возможно. Песочница — изолированная среда для запуска приложений и кода. Это виртуальный контейнер для удержания содержимого в одном контейнере. Песочницы необходимо использовать для приложений с высоким уровнем риска. Например, таких, которые напрямую взаимодействуют с источниками, не заслуживающими доверия, типа интернета. Это могут быть браузеры и почтовые клиенты, и вы уже используете встроенные песочницы. Вы можете даже не подозревать об этом. Например, Chromium, на основе которого создан Chrome, использует песочницы и обеспечивает реально отличную их реализацию, выдерживающую довольно тщательные проверки. В общем, это что касается песочниц в Chromium и Chrome. Firefox также использует песочницы. Основой для песочницы Firefox под Windows является фактически песочница Chromium. Контент, загружаемый в браузерные дополнения и расширения, попадает в песочницу, например, Flash, Silverlight, Java и так далее. К сожалению, это не всегда происходит успешно. Adobe Reader теперь запускает PDF-файлы в песочнице, пытаясь предотвратить распространение вредоносного кода из PDF-Viewer и его воздействия на весь компьютер. У этой проблемы есть неприятная история. Microsoft также имеет режим песочницы для предотвращения негативного воздействия на вашу систему со стороны небезопасных макросов. Есть множество примеров встроенных песочниц. Но нас по-прежнему взламывают. К сожалению, не все песочницы одинаково работают. Случаются и побеги из песочниц. Любая уязвимость в любом программном обеспечении, о котором мы только что упоминали, может привести к получению доступа в операционную систему и эффективный обход песочницы. И, к сожалению, есть множество случаев, когда происходит прорыв этих приложений, и источники угрозы достигают операционной системы. Однако мы можем использовать дополнительные тестовые среды безопасности приложений для обеспечения эшелонированной защиты поверх встроенных песочниц. И есть ряд решений для всех видов операционных систем по добавлению дополнительных песочниц, позволяющих вам эффективно изолировать ваши песочницы, уменьшая шансы атакующих на успех. Атакующие ожидают работу против встроенных песочниц, типа песочницы Java или браузерных песочниц. Соответственно, они разрабатывают свои эксплуатации под них, по то, с чем они ожидают столкнуться, по то, что используется в обычной практике. Но если вы добавляете дополнительную песочницу, менее вероятно, что эксплойт сможет с ней справиться, или обойти ее, поскольку это не было устено при его разработке. Все песочницы работают немного по-разному, но основаны на главном принципе — не позволять содержимому песочницы вырываться из нее. Вот почему они называются песочницами. Давайте рассмотрим некоторые приложения-песочницы, которые вы можете использовать для защиты приложений, взаимодействующих с недоверенными источниками типа интернета. Особенно вам стоит использовать песочницы для браузеров и почтовых клиентов. Это как минимум. Итак, для начала песочницы под Windows. Посмотрим видео на сайте Buffer Zone. Это коммерческая песочница. Но видео даст вам хорошее представление о функционале, которые предоставляют песочницы. Добро пожаловать в Buffer Zone. В этом видео мы покажем вам, как технология виртуальных контейнеров Buffer Zone блокирует программы-вымогатели и другие эксплойты, предотвращает их доступ к вашим файлам и отграждает от заражения других пользователей в вашей организации. Мы получили этого шифровальщика под видом вложения к письму. Он внедрен в файл Word, который выглядит безопасным. Как только вы открываете этот файл, Malware скрытно загружается на компьютер. К тому времени, как вы понимаете, что этот файл нелегитимный, и закрываете его, уже поздно. На этом этапе вредоносная программа ведет себя тихо, так что многие пользователи решили, что это обычный спам. Но на деле шифровальщик занят шифрованием наших файлов в фоновом режиме. 10 минут спустя появляется требование о выкупе, угрожающее уничтожить ключи шифрования в том случае, если мы не будем следовать инструкциям злоумышленников. Когда мы нажимаем на кнопку «Показать зашифрованные файлы», то видим список всех файлов на диске, которые были предположительно зашифрованы. Не волнуйтесь. При помощи Buffer Zone мы защищаем вложение электронной почты. Инфицированный файл Word был открыт в невидимом виртуальном контейнере. Когда Word запускается, внутри этого контейнера фактически он изолирован от файловой системы реестра и памяти компьютера. Когда шифровальщик попытается получить доступ к нашим файлам, они были скопированы в контейнер. Malware зашифровал их копии, а наши оригинальные файлы остались в безопасности. И если бы эксплойт попытался прописаться в реестр или память, он был бы также введен в заблуждение, так как получил бы доступ к виртуальным копиям. Контейнер Buffer Zone также изолирован от ct то есть шифровальщик не может выбраться наружу и заразить другие компьютеры. И для удаления шифровальщика мы просто очищаем контейнер Buffer Zone. Вы видите, что зашифрованные файлы удалены, а оригинальные файлы остались в целости. Запатентованная технология изоляции Buffer Zone обеспечивает защиту от фишинговых атак, скрытых угроз вредоносного кода и вредоносной рекламы эксплойтов нулевого дня и многих других видов продвинутого вредоносного программного обеспечения. Она позволяет вам работать в интернете, открывать вложения электронной почты и файлы со съемных носителей безопасно. Испытайте Buffer Zone уже сегодня! Итак, этот продукт выглядит довольно интересно, но я не тестировал его всесторонне. Похоже, что разрабы ориентированы на корпоративный сегмент, а не на частных лиц. Но этот продукт выглядит очень интересно. Работает только под Windows. Другой пример реализации технологии песочниц — это Shadow Defender. Shadow Defender может запускать вашу систему в виртуальной среде, которую они называют теневым режимом. Теневой режим перенаправляет каждое изменение системы в виртуальную среду, оставляя реальную среду неизменной. Лично я не тестировал этот софт, он также работает только под Windows. Еще одна утилита с функционалом песочницы, которая работает немного по-другому, это D-Freeze. это драйвер, работающий на уровне ядра, который защищает целостность данных жесткого диска. Путем перенаправления данных записываемых на жесткий диск или в раздел, оставляя оригинальные данные нетронутыми. К этим перенаправленным данным больше нельзя обратиться после перезагрузки компьютера. Таким образом происходит восстановление системы в ее изначальное состояние на уровне секторов диска. По сути дела, раз за разом происходит гарантированное восстановление системы в точно такое же состояние, каким оно было до перезагрузки. Эта утилита работает под Windows, MacOS и Linux. Но вам следует понимать, что при использовании подобного вида песочниц у вас нет защиты до тех пор, пока вы не перезагружаете систему. То есть атакующий, например, может считывать ваши файлы при помощи Malvari до тех пор, пока вы, собственно говоря, не перезагружаете систему. А после того, как вы сделаете это, вредоноса уже не будет в системе. Существует также облачный браузер Defreeze и десктопная версия. Еще один пример песочницы — это Return New. Она создает склонированную версию системного раздела, чтобы затем загружаться с него, и работать внутри него. Если во время вашего сеанса работы что-либо пойдет не так, вы перезагружаете систему, и среда операционной системы возвращается в то состояние, которое было на момент включения защиты return Nil. Обратите внимание, что защиты нет до тех пор, пока вы не перезагрузите систему. То есть атакующий может считывать ваши файлы при помощи Malvari или осуществлять key логинг, пока вы не перезагрузитесь. После перезагрузки система возвращается в нормальное состояние, и любые вредоносные программы удаляется. Вот так выглядит эта программа. Это не просто песочница или виртуальная среда. Она также включает в себя дополнительные возможности, такие как защита файлов и функции защиты от исполняемых файлов. Программа бесплатна для частного использования. Бесплатный фаервол Комода поставляется со встроенной песочницей и виртуальным рабочим столом. Файрвол Комода это отличный инструмент, но Комода недавно допустила ряд ошибок в некоторых своих продуктах для безопасности, так что я не испытываю особой веры в отношении этой песочницы и виртуального рабочего стола. Некоторые антивирусы предлагают функционал песочниц, например антивирус от Аваст, хотя я не рекомендую его использовать, потому что общеизвестно, что Аваст торгует вашими данными. У Bitdefender есть SafePay, который представляет собой браузер с ограниченным функционалом и песочницей.